Вы когда-нибудь задумывались о том, как другие люди воспринимают вас и каково их первое впечатление о вас? Вот что думают о вас люди, основываясь на вашем ТИ. Первый – ЭНФП. Люди всегда говорят, что вы – жизнь вечеринки. Если вы ЭНФП, люди воспринимают вас как свободную личность, которая никогда не отдыхает. Других привлекает ваш открытый, доступный и дружелюбный характер, куда бы вы ни пошли. Будучи агитатором ТИ, вы хорошо умеете понимать других. Однако вам свойственно начинать новые проекты, не доводя их до конца, поскольку вам трудно сосредоточиться на чем-то одном, когда возможности бесконечны. Второе. ЭНТП. Вы любопытны? Если инновации – ваша страсть, то вы ENTP, то есть дебатер МТИ. Вы тот, кто любит сражаться умом. Вас считают обаятельным. Вы жаждете большего понимания окружающего мира. Правила кажутся вам ограничивающими, поскольку вы настоящий новатор. Однако вы склонны видеть все в целом, поэтому вам может быть трудно вспомнить или описать конкретные вещи. Третье – Инф. Всегда ли вы готовы подставить плечо, когда это нужно другим? Если вы кивнули «да», значит вы – медиатор МТИ. Люди считают инф очень эмпатичными. Ваша глубокая проницательность выделяет вас из толпы. Инфб считаются сдержанными, отстраненными, а также демонстрируют высокий идеализм. С вами интересно вести беседу, поскольку вы обладаете обширными знаниями по различным темам. 4. Инфт. Вы тихий, застенчивый человек, который ждет ответа о своем МТИ? Что же, подождите, не надо. Вы – мыслитель МТИ, Инфт. Вы любите говорить об абстрактных понятиях. Не в вашем стиле давить на других, делегировать полномочия или контролировать кого-либо. Люди видят в вас изобретательность и сильный интеллект. Ваши уникальные взгляды часто привлекают внимание окружающих. 5. Энфт. Если вы чувствительны к мыслям и мотивам других людей, то вы – даритель МТИ. Это Энфт. Вы умеете пробуждать в людях лучшее, понимая не только то, что говорят. Другие часто считают вас уважительным, дружелюбным, надежным и внимательным. Однако излишняя эмпатия может стать проблемой, поскольку вы будете бессознательно брать на себя чужие обязанности. 6. энты. Вы стремитесь выполнить работу самым быстрым способом. Это сделает вас энты, командиром т. Энты воспринимаются как люди, которые любят вскакивать и брать все на себя. Энты считаются провидцами, которые всегда знают, что нужно делать. С другой стороны, вас также могут воспринимать как контролирующих и властных людей, которые выдвигают требования, не давая другим достаточно времени на их выполнение. Номер семь. Инфи. Вы чрезвычайно конфликтный или перфекционист по умолчанию. Если вы родились с внутренним чувством крайнего идеализма, то вы инфи, сторонник МТИ. Первое впечатление о инфи – это сдержанность, заботливость и глубокая вдумчивость. Хорошее владение словом всегда было вашим лучшим качеством. Если вы инфи, люди воспринимают вас как отличного слушателя. Вы сложны и можете казаться противоречивым, поэтому вас трудно узнать. Когда вы чувствуете, что ваши ценности не уважают, вы часто отстраняетесь. Восьмерка, инты серьезный и сдержанный. Это будет первым впечатлением людей для инты, архитектором Т. Вас также считают логичными, интеллектуальными и обладающими глубоким пониманием. Вы критически оцениваете любую полученную информацию. У вас объективный взгляд на вещи и врожденная способность решать проблемы и планировать будущее. С другой стороны, многие считают, что Инты полностью погружены в свой собственный мир, что совсем не так. 9. с Вы всегда заботитесь о том, чтобы все хорошо проводили время? Если да, то вы с исполнитель МТИ. Часто являясь жизнью вечеринки, эсфб любят веселье, спонтанность и разговорчивость. Зрители могут почувствовать, что эсфб обладает острым восприятием своих чувств и тяготеют к приятным достопримечательностям, звукам, запахам и текстурам в окружающей среде. Несмотря на то, что эсфб обычно открытый и дружелюбный, вы, как правило, не желаете воспринимать себя слишком серьезно, и вас трудно узнать. 10. Эстфб. Обладаете ли вы превосходными навыками общения с людьми наравне с Флинном Райдером и Стангледом? Если вы энергичны, веселы и уверены в себе, вы принадлежите к предпринимательскому МТИ, то есть ЭСТП. Вы спокойно относитесь к своему физическому окружению и стремитесь к действию или деятельности. Другие ценят вашу способность замечать детали в окружающей обстановке. Однако люди также замечают, что ЭСТП могут быть слишком сосредоточены на развлечениях. 11. ИСП если вы любите процесс восприятия всех окружающих вас ощущений, то вы принадлежите к типу художников МТИ, то есть ИСП. Поначалу вы можете показаться окружающим отстраненным и замкнутым, но в нужный момент вы спокойно вмешаетесь и протянете руку помощи. Вы мягкий, непритязательный и сочувствующий. У ИСП сильно развито эстетическое чувство, и они получают глубокое удовольствие от сенсорных ощущений. Вы чувствительны к тону, текстуре и цвету. 12. Ист. Вы интуитивно разбираетесь в машинах или обладаете удивительным талантом к починке вещей. Тогда вы можете быть ремесленником МТ. Вы прямо как Тинкербилл. Вы часто тратите время на практические хобби, такие как деревообработка или ремесла. Другие воспринимают Ист как логичных, адаптирующихся и эффективных людей. Ист ценят уединение и вряд ли будут сближаться с новыми людьми типичным образом. 13. Эш. Часто ли вы выступаете в роли хозяина на мероприятиях? Если вы обычно берете на себя заботы других людей, как будто они ваши собственные, то вы можете быть опекуном мути, то есть эш. Это в вашей природе – наводить порядок в жизни других людей и обеспечивать удовлетворение их потребностей. Семья и традиции имеют для вас большое значение. Вы любите ритуалы, посвященные любимым событиям, например, ежегодные поездки. Однако люди также могут воспринимать эш как чрезвычайно чувствительных. 14. Эсти. У вас есть способности к систематической работе над проектами? Тогда вы, вероятно, Эсти, директор МТИ. Эсти высоко ценит обязанности и обязательства. Окружающие могут увидеть вас человека, который серьезно относится к доказательствам, а не к домыслам. Вы не против руководить людьми для достижения общих целей. С другой стороны, люди с этим типом личности могут неохотно пробовать новое. 15. Иш. Если вы делаете все возможное, чтобы удовлетворить потребности людей в ущерб своим собственным потребностям, вы – защитник МТИ. При общении с новыми людьми, Иш – могут быть сдержанными, и для вас нехарактерно быстро раскрывать личную информацию. В вас укоренилась способность не вступать в конфронтацию, но вы будете защищаться, когда с вашими близкими плохо обращаются. Вы также не любите быть в центре внимания. И 16 ИСТ Если вы ИСТ, люди могут увидеть вас человека серьезного, прагматичного и ответственного. Как инспектор мти, вам нравится придерживаться последовательных привычек и упорядоченного образа жизни. Кажется, что у вас есть процедура для всего, что вы делаете. У вас также присутствует атмосфера спокойствия. Вы цените предсказуемость и используете свой прошлый опыт в качестве жизненного ориентира. Хотя у нас могут быть особые характеристики и качества, не имеющие ничего общего с МТИ. Есть определенные критерии особенности, которые присущи каждому типу МТИ. Это не значит, что вы ограничены жесткими рамками личности или что у вас не может быть других общих черт. МТИ обеспечивает общие рамки, но не ограничивает вашу склонность к принятию или культивированию собственной личности. Аналогичным образом, мнение других людей о вас часто может быть отражением их самих, а не основываться на объективности. Хорошо принимать во внимание мнение других людей, но не следует позволять им определять вас. Мы надеемся, что это видео помогло вам лучше понять себя и других. Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с вашими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто хочет понять себя и других. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомления, чтобы получать новые видео. Супер спасибо за просмотр!